Здравствуйте, уважаемые друзья, художники-любители. Уже почти год не брался за кисть, прошу прощения, обстоятельства. Но тут мне попалась в интернете старинная фотка какого-то дедушки-плотника, что меня в ней зацепило. Картинность этой фотографии. Ведь как только появилась фотография, у фотографа не было права на ошибку. Это было дорогим удовольствием, не то что сейчас. Я на море, я в море, я над морем, одна постановка один кадр, сюжет. Дедуля в сарае, наверно в своей плотницкой мастерской, присел отдохнуть. Кадр вымерен до тонкостей по композиции. Поза сидящего старика, взгляд, все говорит о том, что он устал после тяжелого труда и присел отдохнуть. Короче, не фото, а картина. Взял первый попавшийся холст и начал рисовать картину. Я не оговорился, не писать, а рисовать, только кистью и масляной краской. Такой типа трафаретный способ. Загрунтовал белый холст акрилом, желтой охрой. Акрил высох быстро. Далее масляная краска, сиена жженая. Просто рисовал темные и теневые места. Тремя цветными красками, желтый, красный и синий, добавил немного цвета в лицо и руку старика. После просушки взял краску ванди коричневой и утемнил глубокую тень. Затем белилами нарисовал свет на одежде дедушки. Больше рассказывать об этой картине нечего, просто смотрите. Когда картинка просохла, после второго сеанса, приступил к цветной прописке. Закрасил индийской желтый выбеленный свет, который проникал через дверь в мастерской. Хотел придать светности всей картинке. Но на этом все. Почему? Да потому, что пришла другая мысль. Зачем мне нужна законченная картина с усталым стариком из другого времени? В квартире ее не повесишь, друзьям чужого дедушку не подаришь. Хранить картину тренировочного наврозка на холсте – расточительство. А вот сохранить картинку до лучших времен, не занимая места в квартире – можно. Просто снять с подрамника, на подрамник натянуть другой чистый холст, а картину хранить где-нибудь на шкафу в форме листа можно. Взгляд старика направлен в никуда, а позади прожитые годы и тяжкий труд. Устал. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч!